Пам-пам. Короче, я тут прервался на, не знаю, 6-7 минут и отсутствовал. Короче, только подошел, сел, мне там сообщение такое выдало, что, короче, меня избили. Я прям в шоке был. А, фу, у меня нехорошо слушать. ка блин, подхилюсь. Винты, давай здоровье, здоровье, здоровье. 52. Хавка, Хавка, Хавка, Хавка, что похавать? голуб Не, что нормальная есть похавать, там, не знаю, сэндвич. нибудь Что это? Хлам материал не подойдет. Ну, блин, балаш, еда, блин. Тут, наверное. Объедки. Вот, сытость Что это, фан? Это типа спать не хочет, да? Сотревые игры. Ну ч, выдал что-нибудь? А -а -а, ба баба-ба-ба-бам. Ну, типа ни хрена не выбил, да? Ладно, нету времени разбираться. Так, влажные салфетки, похавать. Сомнительный напиток. Давай. Напиток, еще похавать. Что, да здесь проблема с едой у нас. Давай, короче, пока мы тут окончательно не отъехали о о ба -ба Температура Тут еще температура у нас, блин Мы замерзаем мы Замерзаем, 0% Как согреться Блин И это просто я отошел Надо, короче, выходить, сохраняться и выходить, блин Все, вот так вот, Коль Они стоят тут, блин, до ночи Тут уже столько помоек шикарных обыскал бы Ну чё, давай, бегом, блин, может согреешься от этого Слушай, а да мы тут сейчас дохнем Надо идти быстро в убежище себе строить в Миккрафте, я не знаю Одежду что то как-то игра вообще как-то попахивает Вот тут что то у нас, по-моему, тут можно было построиться Мужик Тут могу, блин да, я понял, что сильно поголодался. Открыть. Топливо, да? Доски, материал. Типа он греет тут, да, его или что? Поджечь. О. Пошло тепло. А, и я могу, наверное, тут уснуть, да? Прям. Да, тепло пошло. А сон. А сон. А как я тут посплю? А где я тут посплю? а как спать давай давай мусорки скрывать блин короче если тут только блин сходил чайку заварил блин только подхожу такой ну думаю сейчас включу запись как поприветствуюсь М -м -м, как поприветствуюсь думаю отвали рабочий эй ты чего чувак сегодня нельзя это частная территория Частная на территории с каких-то пор достал уже шлять тут всякие все вызываю полицию Ага, фиг тебе то есть ты не ты же не полезешь драться верно а вот и полезу не нафиг надо разумно к тому же в обезьянке тепло может еще и кофе нальют Блять, и он прям меня отправил в обезьянник. Я думал, он сейчас просто свалил от него, блин. Блин, я доски просрал. А... Слушай, ну я могу поспать, наверное, Полду во сне. Давай, нам как раз поспать надо было. Короче. Вот, завалился себе чайку такой. А тебе тоже рекомендую, сейчас зима, сейчас холодно, надо греться, если болеешь, тем более, Чаек с медом, все дела, так что давай чашечку пельмери и тарелочку чая себе сделай и вообще будет все шикарно у тебя О, так, типа есть, я тут сейчас такой, смотри Сейчас-то невозможно, слишком холодно Нифига себе, а у нас тут типа холодно. Что, а мужик, блин, спиздел, оказывается. А мы что, болеем еще получается? Или что это у нас там? Сытость, тела, сухость, болезнь 51, как справиться? Зеленые расходные мы спите в подходящих местах. Некоторые люди могут вас вылечить. Оо. А. Наше добро все отняли! Или когда мы выйдем из обезьянника, блин, нам все дадут? А ты и что? Ну, использовал. А я не могу спать. А, что это? Я, типа недоступно или что? Вас избили. И что, типа гейм-овер? Все, пиздец, никто меня там не откачает в вот этом обезьяннике. Что тут, блядь, происходит? Уйти. Ну поспала там немножко да, да вы вернули личные вещи давай хиляться, блин где там здоровье электродетали блин хил что мне даст блин здоровье энергию даст блин на здоровье шуме даст тепло настроение сила воли а тепло у нас Ой, блин а тепло, а тепло у нас стремительно падает материал о давай-ка пойдем где-нибудь найдем все убежище сделаем все это да открыть мусор давай быстро бутылка пойдет о, пошли опять все испытания ну, давай еще раз еще раз Давай, нормально, чтобы было. И раз. И раз. И два. И три. Пойдет там то журнал. Раз. Что-то там еще нашел. Нет времени рассматривать. Печенье. А что-то, блин, еда так вообще мало дает. Елки-баталки. Всё, так, мусорка быстро Так, похавать, похавать, похавать, похавать, похавать. Объектки. Для взрослых. Полез минус 5. Э -э -э, да. Ну, короче, бухло. А нам вообще пиво надо, блин, найти. Помните? Oops. Где хавку раздобыть? Ставьте мыло. Металлолом. У меня нету времени рассматривать, не доедем на кебаб. Доедем на кебаб, но, он, блин, он одну единицу дает. Овощи, не сойдет. Ну что-то, блин, еда так мало вообще прибавляет. Я пуюсь, нормально вообще еду? О, да слушай, а тут уже ларьки есть, подожди. Ларек, ларек, ларек, ларек, ларек, ларек, ларек, ларек, да, ларек. где ларек? Где я тут видел ларек? Где кебабы продают? Ты продаешь кебабы? Не, не продает кебабы. А, здоровья! Здоровья! Здоровья нету! Mm -hmm. Вот так, тепло, тепло. что у нас по тепу есть, да? Блин, блин, блин, жить хочу. Так, ты еду продаешь, табашник, говори. Купить, что ты продаешь? блин, не хочет меня обслуживать. Типа, от меня воняет, блядь. Оп ты гад. И помыться, наверное, надо. Запах минус 10. Типа, еще давай минус запах. Тепло есть, тепло есть. Так, материалы, материал, материал, материал. Ну пошел пошёл Харькович. так, продашь мне там что-нибудь... Говорить, купить. Ч продаешь? Настроение. Братан, еду продаешь, блин. Карта. А сколько стоишь? А мне столько денег нету. <coughs> ну ты, блин. Я бы карту реально раздобыть. Бы. И бутылку пива. Mm -mm. Все, давай доски Вот это, вот это, быстро лутай Я там эти не, не, особо сложные Я не открываю Вы умерли Мы умерли Воскреснуть Ну, будет нам опыт, значит Ниже на 10 Потерянные вещи можно найти у майстера Это вот этого, да? Да то мы на опыте, слушай ты мастер, да, мастер. Это он а -а -а. бегун-охотник. Это вот мои вещи, да? А нихрена себе их, я их покупаю у его. Ах ты, нехороший человек, блин. Давай одежду мою, Солик. А она мне убыла уже. нафига я ее его выкупил. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Ладно идти шариться. Так нет, подожди, какой? Надо строиться, блядь, а они шарится. Так, тут ни хрена нету. Слушай, а где-то здесь же был верстак? Нет, подожди. А его тут нету. Где мне тут кибитку можно свою кинуть Просто, чтобы я просто имел бы место. Расплодировать свое добро. Как, блин, строится? Вы промохли. Ну я понял, что я промок, блядь. Ну, типа, он сказал там самого, типа, вот те яма, мог строиться, блин. Но я видел только место, где оно, по-моему, где-то вот тут вот было. Ладно, погнали в то место, там построим базу, там я точно знаю, что я могу построиться, и вот от этого места я уже буду вот так вот ходить, плясать уже. И нафиг этот майснер, блин, я добра там еще себе найду в этих помойках. О! хороший чайок, да? С медиком. Все как положено. Палатка. что там палатка. А, тут тоже бумажки какие-то живут. Ну, мало ли какая палатка, знаешь. Я себе там списком кинул, потом живешься спокойно. А, так, паба э, ба Нам, -ба по-моему, вот так я как-то тогда в первой серии шел. Такой сюда, сюда, такой пуяк-пуяк. И где-то чуть дальше, по-моему. Можно было. Как-то, по-моему, вниз сюда. Да, и там, короче, за улочек слева. Так, мент. По-моему, где-то тут. Вот, чуть, чуть налево туда. Запыхался наш бомжик. Вот здесь вот, да? Так. А, показать список предметов. Конструкции, используемые. Вот, подожди, давай, верстак. Использовать. Для баз, так, для дома. бам-бам-бам-бам одежда гвозди верев и это а, да, да. одежда гвозди веревки и бревна доски ну, давай я не знаю блять вот помойки давай шарится уже нас никто опять в обезьянник не отправит за это Да а что будет, если я так все отмышлю проебу? Мне по хотим помочь лошариц. Вот тут опять начинается градус сюда, градус сюда. Блин. Тут взлом, прямо я тебе скажу, такой непростой. Вот какие-то элитные помойки, что ли? Ладно, не хочу дай мне просто обычную, блин, помойку, которую, которую я могу просто обыскать. Он газетку взял, нашел. Не допитывистый. О, уже добро. Слушай, а я, наверное, смогу этому, блин, продавать бомжу своему. Слушай, подъезд. Я могу типа в подъезде погреться? Да, слышь, я, наверное, могу в подъезде погреться. мельчак Билет средняя, средние ну, жильцы ходят так ну-ка ну-ка пока никто не видит здесь нас никто не спалит Ну тут мышки, конечно же сказать что не живучие это ничего не сказать а да, не-не-не-не, да я тут так погреться, мужик, не обращай внимания Я пошел? Да Отводи ты уже Отвали, мужик По-хорошему Мужик, блядь Мужик, вот. Ну иди ты Проваливай Да я хочу провалить, блин Но ты мне не даешь Все, мелочи не найдется А, а вот и полезу Водите полиция Куда? Ну что, не поделаешь? Ну это нас сейчас отпизит. Давай, пофиг, сдается. Ну, давай, еще посплю немного. А он не хочет спать. Все. 80 секунд. Давай, облегчиться. Не хочет облегчаться. Ой, 70 секунд еще. Все наши шмотки забрали. Давай проверим наше состояние. 25 здоровья, 77 еды. Пушила Мишка. Так, мне нужно... Вот. Короче, я тут могу посмотреть, что там собирать. Одежда, гвозди, веревки. А что попроще проще? Резентовая крыша 2 на 2. Вот 2 на 1, вот самое простое. 10. И вот хлипкая крыша. Наверное, хлипкая крыша это вот самое-самое-самое основное. А ч она дает? Плюс 0,2 это вот хранилище, да? Железная стена. Домашний бар. А кто? Что? Кто меня, блин, сбил? Давай поднимайся, блин, бомжар. Все, хорошо, уйти. Все, отсидел свое. Так, ищем мусорки, копаемся в мусорках. Берем виски. Виски нас согреет. Еда у нас есть. У нас КПшки мало. Вот опять элитные напитки всякие там нахожу. Бисель помоек не подойдет. Ну давай, вот, наш вот это вот. Это мусорные баки. Вот пиццу нашел. Только колбасы пойдет. бычок. И потом пойдем продавать клан, короче. Вот всякое, что не надо. Там бухло, там может какое там вот это вот. Все, пошли продавать клан. Все, мы тут недалеко от нашего первого места вот там вот оно смотрим по сторонам никого нет давай еще быстро обыщу давай вот это вот тоже сейчас на продажу идет а -а -а. А? надо у него медицина короче найти у того бомжа все давай погнали медицину нужно а то сейчас сдохнем, реально опять Еще можно, короче, у людей попрошайничать, типа пока у нас там опять по ком звонят колокола, да? Мужик, купил у меня чего-нибудь говорить, обмен, а ты вообще чего-нибудь продавать нечего. блин ну да на на на на на на на на на на на на на на на на на на вот так вот так вот так на на на на на на на на на на на на на Согреемся, Алкашка. Все, дальше я иду э, шалиться по помойкам, как я там шел. Мне нужны только баки с элитным содержанием. Так, так, так, так, так, так. вот тут мусорки такие нормальные стоят. Так, тут у нас какая-то территория кота элитного бомжа. Давай, открывай. О, сразу хлам нашел. Давай, оба! Не попал. Давай еще раз. Раз. Прикольно бутылку нашел. Слушай, а если пивас найдем, то мы даже по квесту дальше продвинемся. Короче, тут по квесту надо идти вот так вот, понял, короче, равномерно. Ты сразу все не пройдешь. Шайся по мусоркам. А базу, короче, себе строй. Uh, <связан> и после этого только, короче, проходи дальше к месту. Изолента, металлолом, пока, пока, короче, собираю все. О, вот эти вот тряпки мне нужны были. Пицца, мышки. Блин, а кому я добро могу продать? и вот это вот все мне надо было да mm -hmm. еще большая мусорка некоторые детали mm -hmm. не надо вот это полистирол mm -hmm. вот это забираю вот это забираю mm -hmm. Mm -hmm. давай и раз не получилось и два получилось mm -hmm. у нас есть одежда Получше, чем на нас, которая надета. Давай, быстро не сматриваемся. Хлам. Пойдет. Вот это бумажка. Интересная бумажка. Не думаю, что на ней что-то написано. Так. А... Мы там одежду находили, да? Так, холод плюс два, да? Она получше, да, слушай. Че, давай здесь поищу И раз не получилось, и раз получилось. Кафе. Ой, еще ткань, еще бутылки. Газеты нашел. А, так. база, Липкая крыша. Так, мне не хватает еще. Да так не знаю, что мне не хватает. Слушай, эту базу я не знаю сейчас, сколько буду строить еще. Мне тут еще столько помоек надо обыскать, получается. Недопитая кола. Пойдет. Пицца. Давай пиццу. Проверить. Проверено. Пусто. Слушай, а можно я чуть потише его сделаю? Музыку вот эту вот. Вот так давай. Хорошо? Это что-то музыка как раз слишком громко там разыгралась совсем. Баба-бамбам-ба-бам. Не хочу с тобой разговаривать, ты грязный бомж. Бам, я. Нехороший я человек. Давай, окурок Вот это бесполезный хлам. Наш клам всегда найдет применение. кстати, подожди, я еще его собираю, да? Значит, он наверняка что-то дает. а у нас температура опять, что ли? Куда мы замерзаем? Тепло, настроение. Давай, вот так. Сомнительная выпивка. Пофиг. Кофе. Кстати, кофе почему-то, наверное, холодное, поэтому не дает тепло. О -о -о. А просто выпивки мы не нашли, да? Ну что могу сказать? Берзни тогда. Да. Бычок. Бутылка вам Бу компания помойках три. ну слушай качаемся качаемся ваш когда-нибудь и пивас найду да да я тут не знаю чем мне делать когда голод Это помирать от голода получается давай раз не получилось раз не получилось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 Добавить доски. Они мне так дороги были. Поджечь. Давай, грейся. Давай а хавать что-нибудь. А что хавать есть? Объекти, ну давай, объекты. Объективно. Объекте роскошные. Энергия пока есть, все есть Можно пополнять просто это вот так Запах Это вот наш запах, да? Или что это? Почему оно? Так, что с теплом? Где у нас тепло показывается? Давай, здоровье, может, поправлю Я да, подожди Бесполезных хлам. Что мне он дает? Мне ничего не дает. Ой-ой-ой. Болезнь, естественно, нужда, запах, отравление, болезнь, лечение. Блин, ну мне надо дальше. Я не знаю, в чем мы с температурой. 90 температура. А он все, он уже, короче, оно все сгодело, ты понял? Все, давай, раз. Блин, отлично, это здорово мне прибавит. Все, дальше, дальше. Помойки, от помойки до помойки, короче. Давай что-нибудь полезное найди. Пожалуйста. А давайте нищем на попитание. И Дэйди на печенье пойдет. Еще печенье. Там вокзал что ли? Опять у меня там что-то здоровье. Ай-яй-яй, проверить, проверено. Все закрыто. Это опять здоровье у него, слушай, мы опять помираем. Вот так. О чем дело? Температура нормальная. Он просто умирает. У него температура, ну на 90%, блядь. Ч ты умираешь, блин? Милые овощи. Вот как жить, блин? <къем> вот это надо... <къем> Сытость... Вот это давай, вот это... Пицца... Короче, вот эту мусорку обыщу... и попробую опять сходить продать и не знаю куда нибудь а может там бинта больше не находили нет давай теплое настроение давай вот так вот. А -а -а. ну да лазер не по помойкам здоровья не прибавляет о он плюс инвентарь дает у нас 27, 27 кг короче можем нести грубо говоря так да Здоровье, 3%. Надо что-то думать со здоровьем, потому что это не дело. Услуги. Разное. Пап, торговый центр, торговец. Но тут у нас торговца нет. Тут, типа можешь хижину сделать, а там какой-то палаточный городок, да? Хижина. Мы даже торговцев не знаем пока. Он, короче, с бичами идти разговаривать, да? Ну ты понял, да, что произошло? о о Давай воскресну. Короче, все, давай, сохраните, выйти. Вот, попробуем в новой серии, в новый раз, как говорится. Оставляйте ваши комментарии, подсказки, потому что я тут не знаю, я в эту игру первый раз сыграю. Что-то пока сложновато кажется, но интересно. Надеюсь, вам тоже. Так что, ребята, жду ваши комментарии. Лайки, подписки тоже жду. Все, всем пока.